Привет! Сегодня я хотела бы вам рассказать немного о том, как не париться насчет того, что твоя мама не хочет, чтобы ты общалась с тем или иным человеком. Если вдруг вашей маме не нравится это... Я вам советую, говорите ей, что вы с, ней не... с этим человеком не общаетесь, потому что в будущем, если ваша мама немного злая, она вас не помята и будет столько оров, столько криков, поэтому просто не палитесь перед ней. Если, вот, например, вы ушли гулять, идите с этим человеком, но так, чтобы ваша мама не пересекла с ним. Также с вами, потому что, поверьте, ору будет много на себя только сегодня испытала вот <смех> и если ваш парень с вами разговаривает ну это чисто для девочек если ваш парень с вами разговаривает так как раньше не переживайте вдруг у него проблемы но он просто не хочет чтобы вы об этом знали ну это в принципе все что я хотела сказать да <смех> просто это знаете как бы не советую как бы перестать при, Блин, я не могу выговорить это слово. Престережение. Престережение. Ну, не суть. Можно сказать, отгрожаю вас от этого. Ну, всем спасибо. Пока. С вами была Таня. Бай-бай.